Алло, это кто? Алло. Это кто? А я звонил по номеру телефона, хотел связаться с компанией «Северный ветер». Я туда попал? Для чего? А? Для чего? Ну, узнать о деятельности хотел бы, может. Какую продукцию производите, заказать может. Это кто? Ну, интересуюсь просто. Это начальник службы безопасности. Что хотели? Службы безопасности? Да. А, это как? закрытое учреждение, ребят. Как закрыто? Это теневая корпорация. Вам mm -hmm. для чего это нужно все? Как это не надо сюда лезть, ребят. И забудьте сюда дорогу, если не хотите неприятностей. До свидания. Это угроза? Это предупреждение. А какие неприятности могут быть? Узнаете. А вы... Алло. У вас откуда этот номер? А вы кто? А вам кого надо? Руководство сейчас нету. Ну а вы службы безопасности, а должность какая Ну, и что, руководство здесь не живет. Ну а должность у вас В России его здесь нет. Оно, оно здесь отсутствует полностью. Ну, давайте познакомимся. Вас как зовут? Я уже знаю, с кем я разговариваю. Знаете, да? Антон Булгаков. А вы кто? Ну, не, не важно, кто я, и неважно, что я. Ты Руслан Константинович Романов? Его, его сейчас нету здесь. Он уехал. А вы кто? Я же сказал кто. я. Кто? Ну, ну и... вам зачем это знать, Антон? Ну вы же знаете. Для чего вам это все? Вы... Зачем вам это знать? Кто и ну. что это? Ну, с человеком хотя бы пообщаться, как он зовут? -то? Вы понимаете, что существуют параллели, порог, переход, через который может быть летальным? Летальным? Конечно, закончите свою карьеру. Вы то есть мне... будете простым человеком, работающим дворником. Вам это зачем нужно? Вы вот мне... Теневая структура стоит в тени. Никто из руководства с вами разговаривать не будет. До свидания. Можете записывать, вылазывать на YouTube, мы все знаем про вас. До свидания, Антон. А вы откуда знаете, Олесе? Не понял. Ну вы, Олесе, с какой целью звонили? Я звонил. Ну да. Я повторяю еще раз. Звонил руководитель, я при чем здесь. Сейчас а -а -а. руководителя нет, я остался. Он уехал давным-давно. Еще имя... вчера уехал вечером. У вас имя-то есть? Вам зачем это нужно? Ну, интересно, просто... Может... Не надо вам этого знать, не стоит этого делать, пробивать этот номер тоже не стоит, он зарегистрирован на другого человека. До свидания, Антон. А Добраться до компании Северный ветер не получится. Ничего нигде вы не узнаете, даже в интернете. Да? Это теневая структура, которая стоит в тени. Ничего нигде про нее нету. Как-то нету. Они потому что нету, потому что это закрытый, закрытая корпорация. В налоговой должны зарегистрированы. Нету там ничего. А как так? А где не он? Не найдете. А где он находится? <свист> Головной офис находится в Нью-Йорке, ребят. В Нью-Йорке? Да, не здесь. А каким образом вы имеете? Вот таким дела... образом. Дела не стоит вам этого знать, каким образом. Шмони, напомните, сел. Это кто? Надеюсь, не хотите повторить его судьбу. До свидания, Антон. Удачки вам. Удачки.